Обычно мы думаем о людях с выдающимися достижениями в области искусства, музыки и науки, намного превосходящими достижения кого-либо другого. Однако научные исследования людей с заметными достижениями выявляют некоторые удивительные черты, у которых может поучиться любой, в том числе и вы. Оказывается, гениальность – это черта характера, которую каждый может воспитать в себе. С учетом сказанного, вот семь способов раскрыть свой гений. Во-первых, забудьте об IQ. Удивлен? Думал, что гениальность – это все, что связано с IQ? И именно так думал Льюис Стерман, когда набирал для своего исследования студентов с самым высоким IQ в США. Он ожидал, что эти блестящие ученики станут самыми успешными среди всех своих сверстников. Однако 57 лет спустя он был разочарован, обнаружив, что большинство этих студентов вели скромную и скромную жизнь. Тем временем другие, чьи впервые был слишком низок, чтобы претендовать на участие в исследовании, добились больших успехов. Например, Ричард Фейман, лауреат Нобелевской премии по физике. Он понял, что чрезвычайно высокий IQ не обязательно означает высокий успех. Во-вторых, напрягите свои творческие мускулы. Позвольте мне задать вам вопрос. Сколько применений вы можете придумать для консервной банки? Исследователи использовали это для измерения креативности студентов, оценивая количество и оригинальность предложенных ими вариантов использования. Тесты на креативность на самом деле в три раза точнее, чем тесты на IQ предсказывают, какие ученики станут успешными в дальнейшей жизни, поскольку креативность – ключевая часть того, чтобы быть гением. Эйнштейн неизвестен тем, что повторяет существующие теории. Моцарт неизвестен исполнением существующих симфоний, а Пабло Пикассо неизвестен тем, что придерживается условностей. Вы когда-нибудь чувствовали себя самым умным человеком в комнате, когда вам пришла в голову оригинальная идея, которую никто другой не придумал? Что же ты на что-то наткнулся? В-третьих, регулярно занимайтесь спортом. Вы когда-нибудь находили решение к проблеме, пока тебя не было дома? Ваш разум и тело неразделимы настолько, что движение ваших мышц также стимулирует ваш мозг, улучшая память и время реакции. Кроме того, исследователи обнаружили, что регулярные физические упражнения укрепляют вашу память и снижают риск развития деменции в более позднем возрасте. Для достижения этой цели вам не нужно проводить интенсивные тренировки. Даже легкие физические упражнения, такие как 20-30 минут ходьбы, приносят значительную пользу. В-четвертых, займитесь любопытными мыслями и идеями. Вам когда-нибудь было любопытно о чем-то, что другие сочли неинтересным? По словам профессора Государственного университета Сан-Хосе Грегори Файста, у вас может быть гениальная черта, называемая потребностью в познании. Люди с высоким уровнем этой черты всегда любопытны, исследуют новые идеи, находят значение в обычных вещах и рассматривают другие перспективы. Вы не придерживаетесь условностей, не прячетесь в пределах одного поля или избегаете незнакомых вещей. Многие из лучших идей возникают из неожиданных связей между несвязанными мыслями. Так что попробуйте посмотреть фильм о другой культуре, прочитать статью на новую тему или обсудите глубокую тему с другом. Номер пять. Примите установку на рост. Что вы чувствовали в прошлый раз, когда потерпели неудачу? Чувствовали ли вы, что вы недостаточно хороши или что это занятие было слишком тяжелым? Если у вас фиксированное мышление, идея о том, что у вас либо есть то, что нужно, либо нет, и вы мало что можете сделать, чтобы изменить это, вы можете начать сдаваться. Вы также можете быть чувствительны к критике и тратить больше усилий на то, чтобы скрывать свои ошибки, а не учиться на них. Вместо этого примите установку на рост, идею о том, что личностный рост всегда возможен благодаря упорной работе и разработке стратегии. Ваши сильные и слабые стороны – это только ваша начальная позиция, и вы всегда можете продвинуться вперед со своей текущей позицией. Те, кто настроен на рост, испытывают меньше депрессии, агрессии и стыда а также больше уверенности, настойчивости и готовности принимать новые вызовы, что формирует более прочные связи в вашем мозгу в следующий раз, когда вы потерпите неудачу. Напомните себе, что неудача в достижении успеха не означает неудачу в продвижении. Номер 6. Сотрудничайте с другими. Когда вы представляете себе гение, думаете ли вы об одиноком самодельном вдохновителе? Исследования показывают, что гениальность – это на самом деле командная работа. Если вы найдете правильную сеть увлеченных людей, могут произойти великие вещи. Сообщество делится инструментами, знаниями, вдохновением, обратной связью и более широкими связями, необходимыми для процветания в любой области. Но вы добьетесь наилучших результатов только в том случае, если у вас будут разнообразные позитивные отношения. Так что эти ужасные групповые проекты все-таки чего-то стоят. Даже Тони Старку нужен был Инсен, чтобы усовершенствовать первого железного человека. И номер 7. Играйте в видеоигры. Вы когда-нибудь слышали утверждение, что игры ⁇ это пустая трата времени? Научные эксперименты на самом деле показали, что видеоигры оказывают положительное влияние на мозг, даже больше, чем целенаправленная тренировка мозга. Ваш мозг сталкивается с бесконечными проблемами и подвергается бомбардировке информации, которую нужно очень быстро обработать, что усиливает контроль внимания, визуальное мышление, многозадачность, навыки решения проблем, рабочую память и креативность. Ученые заметили, что каждое поколение более умно, чем предыдущее. И они думают, что умственная стимуляция, такая как видеоигры, может сыграть свою роль. Итак, вот оно у вас есть. семь способов раскрыть свой гений. Как вы думаете, могли бы вы попробовать эти советы в своей жизни? Однажды ты можешь добиться многого, и мы верим в тебя. Дайте нам знать, что вы попробуете, в комментариях ниже. Обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал Немиркин, чтобы получить еще больше советов по психологии. И если вы знаете кого-то с большим потенциалом, кто нуждается в поддержке, не стесняйтесь поделиться этим видео тоже.